Вот так развлекаются ребята за рубежом. В эру профессионального спортивного дрифта мы немножко стали забывать об истоках, фановой части дрифта. Поэтому мы решили привнести эту культуру в Украину. Таким образом родился проект Bitlook Prime Drift Team Jam, а именно командная гонка, где будут участвовать команды, в состав которых будет по три участника. И их задача будет показывать максимально крутые заезды не друг против друга, а наоборот, сообща Чтобы это было близко, дымно, быстро, плавно, четко, точно и качественно Без всяких подстав и финтов, как это э, иногда бывает в соревновательном дрифте А для того, чтобы это было не так однообразно, мы решили дать возможность проявиться каждому из э, членов команды И придумали соло-контесты а именно, Фуридаши Баттл, Дрифт Парковка и Уолл Райт, то есть проезд по стене. Мы с вами находимся в зоне инициации, где будет проходить Фуридаши Баттл, первый соло-контест. Участники будут разгоняться и их задачи будут поставиться максимально круто, чтобы удивить судей и получить максимальный балл. Поехали дальше! Дрифт-парковка. Многие из вас видели видосики в интернетах, где э, ребята выпендриваются и там, паркуют, делают параллельную парковку с разворота. Вот именно это и будет следующий соло-контест для наших команд, где задачей наших участников будет разогнаться, переложиться из перекладки, запарковать свой автомобиль в обображаемый гараж между двумя машинами, максимально близко и ровненько к стенке. Задача ясна, погнали к следующему. Вы узнали, наверное, уже клумбу на автодроме Феофане. Именно на этом отрезке у нас самые мясные, самые крутые и плотные парные заезды были весной на первом раунде «Витал Дрифт». И именно здесь будет проходить третий соло-контест для наших команд, а именно «Волрайд», где задачей каждого из участников будет проехать максимально широко это кольцо, собирая чекпоинты, которые мы для вас приготовили, и показывая максимально крутой дрифт, удивляя судей, дымом, скоростью, ровностью, плавностью и крутым дрифтом. И самое главное, покрывая весь автодром Феофания, будет эпогей данного ивента. Тройной дрифт, командный дрифт, Team Drift, как его называют в Японии, супер 3, как его называют в Норвегии. Ключевой, ключевые заезды этого дня, где Каждая команда будет двигаться в составе, в полном составе, втроем, не друг против друга, а сообща, показывая нам максимально близкий парный, синхронный, дымный дрифт на доверии, без всяких прикольчиков. А это значит, что будет просто жирнейший жир. Мы с нетерпением ждем вас 2 октября здесь, в Киеве, на автодроме Феофания, на Bitlook Pro Am Drift Team Jam. Больше информации и билеты на сайте bitluk.net не пропустите самые интересные эксклюзивные события года.